Здравствуйте, андрей андреевич подскажите если делать если человек 30 лет грызет ногти и ломает их есть метод чтобы избавиться от этой вредной привычки там я даю метод на первой ступени обновленная рассказываю о том как в четверг можно дать обед то есть дать обед э, не грызть ногти но нужно подобрать четверг чтобы это было четвертое число каждый четверг ложась спать вечером говорите все а я с завтрашнего дня больше не буду грызть ногти, если будете это делать каждый четверг, за несколько четвергов исчезнет. Одна женщина мне писала, Андрей Андреевич, огромное спасибо, мне очень помогло бросить курить, я курила 30 лет, и вот так вот в один четверг просто...